здравствуйте сегодня летняя съемка пруда в солнечном где будет парк вот сейчас пол седьмого утра он вот смотрите там рыбак сидит рыбку ловит вот такой все зеленый до, до этого съемку только у меня Осенний, по моему Вон люди отдыхают все зеленые все красиво Вот сам Солнечный рядом, новый, Солнечный 2. Тут буквально минут 3-5 ходьбы, и будешь на улице Лисина. Еще раз вот посмотрите, как красиво здесь все. Тихо, спокойно. Хотя здесь осенью, когда был здесь дожуточки да, летали, сейчас тут вот нету. Точнее, плавали. Так, классно, хорошо. Ну а днем мне сказали, здесь очень много народу приходит. Даже вроде как плавают. Но вот днем не был, не знаю. Ну вот рыбака увидел. На сегодня все. все хорошего, до свидания.